Привет! Мне пришел мой первый настоящий журнал «Вышивка для души». Я оформила подписку на этот год и ждала ее просто каждый день, вот прихода журнала, потому что раньше я видела его в интернете, и он мне очень нравился за простоту какую-то, такую наивность его схем. Некоторые схемы... Несмотря на простоту, очень-очень красивые. И как бы он имел в этом преимущество для меня перед всеми другими журналами. Вот он пришел наконец-то сегодня. И причем сразу не один, а с вложением. Такой вот спецвыпуск первый. Вышивка для души, весенний букет. Я когда в почтовом ящике увидела... Я так обрадовалась, я думала, ну может быть квитанция там опять какая-нибудь, потому что у меня почтовый ящик на улице висит. И когда я шла, сегодня был снег с дождем, такой ледяной дождь, что называется, и такая темнотища кругом, и вдруг там в почтовом ящике, в дырочках, что-то такое забелело, как бы как луч надежды, и я наконец-то его получила. Так, вот тут я пока отложу, чтобы посмотреть все прочее. Значит, это будет вышивка. Называется «Зимний город». Потом тут еще есть «На лугу», «Хаски», «Маленькая рукодельница», «Таинственная природа Востока» и «Лесная сказка». Вообще, журнал я именно таким представляла. То есть, глянцевая страница. Она мне, кстати, немножко подмокла под этим самым дождем, родину. Видимо, какой-то еще и косой был, ну, светом. Вот, а бумага сама, ну, просто такая вот тоненькая, как газетная. Не знаю, толще она чем газетная или такая же, может быть, такая же. Схемы яркие, четкие. Но почему-то меня в них обнадеживает какая-то особая простота трудно объяснить это надо вышивать прям смотрю радуюсь я его уже ристала раза четыре точно прокадильница значит вот этот пейзаж мне понравился сказочная природа востока И заканчивается вышивка, которая начиналась на первой странице. И тут бельчонок веселенький. Сам по себе весенний Я значит, тут изображен. Не знаю, уж в какой программе они делают эти вышивки. Пусть это останется тайной. Но хочется брать и вышивать. Правда, вот сами по себе срезные цветы я не очень люблю. Скорее я буду вышивать какую-то полянку, чем. Букет. Не шутка. Не здорово. Так что вот, свершилось. Нигде у нас не продавался этот журнал, так чтобы его попросту купить. Продавались какие угодно другие, но не он. Я так посмотрела по выпуску, он из Нижнего Новгорода. Видимо, к нам его не возят.